Примеры Вакин. Спасибо вам большое за все скажите как ведет себя метасоник 8 и увлечение психической энергии Если в последнее время бывают негативные состояния раздражение злоба я нахожусь в оккупированной херсонской области в городе Каховке, влияют ли мои эмоции на действия метасоника необходимо если метасоник который вы носите влияет так что вы не можете сдерживаться возьмите метасоник и разверните его другой стороной у метасоника абсолютно разнополярные стороны и очень часто он требует, чтобы его повернули другой стороной. Поэтому, если так раздражаетесь, разверните его настроение, будет прямо противоположное. Не забывайте использовать по утрам свое духовное имя.